Сейчас, друзья, мы все привезли. Собирать буду огурцы, которые уже вянут. Жара у нас духота, правда. Ну, сейчас полю, завтра утром нормально будет. Перец набрать надо, потому что он уже все, все абсолютно, вот все готовый. Он. Это поломался, он у меня сегодня пятняшка. Ну вот, друзья, собрала перчиком. Офигенный, класс, класснющий такой прям, такой толстостенный, толсто, толстокожий, длинный, классный, красавец. Красавцы, это вообще обалденные. Краснеть начали, но ну, там еще много таких я оставила. Там краснеть начинают, ну пускай висят, хватит, пока это, эти собрала. Сейчас огурцы собираюсь собрать. Ну, дофига их, дофига. Слава богу, нам хватит. Вот он, кресмеет. Это что-то гнилой. У них хороший. Мы кинем мы его. Это нет, нормально. Вот. Опять поломался. У меня паразит такой, паразит. Ну ладно, здесь он что-то ела. Нет здесь сперчика. Ничего страшного. Теперь огурцы и помидоры собирать будем. Андрей на поле съест, картошку покопал у нас. Вон дети бегают, сейчас домой собираемся, все. Помидорки, помидорки, огурчики, магурчики, перчик, спельчик, спальщик. Все, урожай собрали на сегодня, яблоки собрали, маме на два дня хватит работать. Так, девочки, пошли, вам кресло для игры, да, поставили? Я там отдыхаю очень хорошо, надо будет это. Дарина, идем маленькая. Ну все, пускай, с Богом остается. А крошка-то что для чего у вас мама сделала? Дарина, ты остаешься что? -то? Залезай, мама сидит уже. Всем привет, друзья! Сегодня утром вы вчера видели видео, как мы собирали яблоки. Ну, короче, наш урожай. С огорода огурцы помидоры. И сегодня я с утра начала засолку огурцов. Четыре баночки у меня вышло. Замываю яблоки. Сейчас я их для компота подготовлю. Начищу промою хорошенечко и вот компотики у нас пока я буду заливать кипоточками огурцы баночки все помыла все заготовила ага тяжеловато для руки не могу даже две банки поднять Беру свою любимую воронку, беру свою любимую вороночку и спокойно заливаю. Надаринка спит, девочки гуляют, так что как-то так вот работаю. Баночки. Ну все, остатки мы выливаем, так как уже там осадок остался у нас беленький, нехорошенький. Я его стараюсь, я его не стараюсь, я его убираю совсем, он мне не нужен. Так, тряпочку надо взять. Так, ну все, стоит это. Теперь будем готовить яблочки наши. Нашу вот эту и буду промывать. Яблочки маленькие, как раз, ну вот эти лобки жопки убираю, вот такие мятые. Все. Яблоки интересны, как будто грушевидные они. Если вдруг здесь еще, то тоже обрезаю я. Надо выработать, чтобы не испортились они. Ну вот, друзья. У меня 7 банок вышло, но еще у меня есть яблоки, еще есть. Четыре вот грушевитные китайки, что ли, как назвать эти яблоки, не знаю. Эти красненькие, розовенькие, очень красивые. Есть еще подготовленные, начищенные. И, короче, еще есть, еще ведро целое яблок. Вот огурцы, которые закатывают баночки. ставила воду для, для компота. лучше компот я варю два раза. Да, мне одна женщина подсказала. Но мне же интересно все новое, да, я и вот варю два раза. Попробуем. Ах, ты вся по Дарина. Разворачиваем. Вот наша красота. Закрываем моей старой курткой. И ждем. Вот, Какая у меня красавица коричневым цветом накрасилась. Да? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Иди, дай, Динари. Ой, лоб-то не крась, девочка, не крась. Иди, Динари, дай-ка этот фломастер. Ладно? Всем привет, друзья. У меня поросенок вчера вечером убежал. Короче, дикая, вон стоит. И мне, я вчера положила кушать. Смотрите, она кушать хочет и не может залезть. И мне придется вот сейчас вот эту дощечку... Открутить, но Андрей закрутил ее конкретно. Сейчас придумаем что-нибудь. Но она не дается мне. она не... Вон вчера она здесь у меня натворила делов. Смотрите, траншею какую нарыла она здесь. Все нарыла, везде нарыла. Кошмар. Побег хотела совершить. Что, девочки, давай идите гулять. Идите. Идите гулять, маняш. Идите. Так. Эх, вы-то Белка, иди гуля. Сейчас не придется открыть. Чо, кукошки, кошки ку-ко, ку Вон идет. И прибежала. Ручка. Вчера дождь был, дождик. Ну, слава богу, хоть такой. Сегодня солнышко светит. Сейчас надо поросенку варить. Теперь такой жары нету. Можно будет и уже в этом... Да, конечно, вы же кушать хотите, зернушку вам дать, да Девчонки, зернушку вам надо, да? Так, где у меня ключ? Ну, белка, Белка А, хулиганки вы Да, да, да, да, да Да, да, собрание у нас утреннее Да, да, возмущены, да, вы чем-то? Возмущены, ну, сейчас дам, дам Дам, девочки да ладно, ладно, все, не возмущаемся, сейчас будем кушать. Ну все, друзья, открутила я дощечку вот такой маленькой отверточкой. Сама забежала, жрать хочет, вчера вечером не кушала. Ну и что, Ох, этот озер, стекло то все расфигарило. Все поломала. Голодная, да, голодная. Сейчас еще принесла. Это свет потом еще Яша, ты не хулиган! Все, друзья, я затапливаю печку-прачку. Все разжигается, дым пошел. Слава Богу, хозяйство накормило. И кашу буду варить, чтобы не таскать самой. Куры любят эту кашу варю а пока оно горит я буду мониторить травушку муравушку дай то что травушку муравушку а, обрезать я начала обрезать котеночек пришел у нас один беленького нету девочки нету мальчик здесь гуси уже нападают на него паразиты боньку зашугали Бонька там у меня вижит, кричит. Ладно, я вон здесь рядом. Опять хотели завалить детеры. Двоечка, хулиганочка моя. Что ты? Не выходи, там гуси, там они хуже собак. Хуже собак. Я сейчас тепличку открываю. Бегу. А, бегонии говорю. Пеларгонии цветут. Шикарно. Ну а, да, малыш да, да. Сейчас теплицу открываю Лички Собрала на днях Два ведра помидор Сейчас опять Полить надо Некоторые говорят Надо убирать Убирать помидоры Будем убирать нет, пускай растет. Ну, хорошо растет, пускай растет. Сейчас навозно на жижи еще подню. О, выселек пришел. Что, вот здесь на улице хорошо. Не холодно, не жарко. Вчера собрала астрочки домой унесла. Девочки говорят. О, птички у меня клюют. Семена красопеты мои красопеточки надо будет забрать это пересадить потом он пока растет ладно пока холодов-то нету вот он какой интересный помидор я его обязательно домой пересажу пускай растет он в принципе он как цветок домашний хорошенький такой мне так нравится Семечки оставлю обязательно. Вот с этого красного, с первого красного. Ну что, растут же нормально. Скажет, сколько сможет, столько и вырастет. А этот специально не подстригала. Смотрите, он нечего. Желтеть что. Золотеть листья начнет. Ладно. Сидеть хорошо, надо двигаться, работать. Вот так обрубаю эти отросточки. Они нафиг не нужны. Ну вот, друзья, одну грядочку я сделала Виктория. Осталось подложить, подсыпать, чтобы росло. Сейчас как раз дожди начнутся. И она корни даст. Хорошо. Теперь надо будет здесь. Но опять же я не смогу. Чуть поработала тяпочка. И все, и рука у меня опять замыла. Не буду переусердствовать. Посмотрю сейчас, как каша у меня сварилась, нет? Так, все хозяйство разбежалось. Идем Петя здесь стоит. Петя, где твои бобеночки, а? Петь, пил что ли? А, вон, а, вон и козы. Маня, иди сюда. Если Виктория принесла. Иди. Вы любите? Гуси там, куры здесь клюют. А Кашка-малашка готова. Другой рукой надо взять. Каша-малаша. Густая получилась. Очень хорошая. Хорошо сварилась кашка. все. Здесь надо залунять. Потом я эту залу будуть авикторию. Полная эта. Шикарный. Хорошая. Подкорды будут для Виктории нашей. Опять бяша дурагузит. Порозит. Потушить надо мою палочку, вот эту чалочку. Ну и идите, идите сюда, а -а -а. девочки мои. Я вот. Животное больше люблю, чем людей. Люди такие вредные. А живность она такая благодарная. Вот ты их кормишь, и они тебе благодарны. И ничего плохого тебе не будет от них. Мать, иди сюда. Вся в репье, вся в репье ты моя хорошая. Иди, иди, иди сюда ко мне, иди, маняш. Иди сюда. Коза есть коза да почему я и люблю ага. хочет, я знаю, ну иди не бойся иди вон я тебя сорвала мне еще сегодня посылочку надо забрать. вчера юляша мне написала золя говорит у тебя пришла посылка она живет в Краснодаре я у нее <клёх> выписываю выписываю натуральные камни цены не такие дорогие как у нас, я в ёжке посмотрела спросила, почем эти вот браслеты, бижутерия да дорого, дорого я вдвойне дешевле выписываю спросила розовый кварц ну я выписала сейчас у Юли розовый кварц он мне очень нравится он мне очень нравится, балдю по нему и браслетик, который был на витрине в городе, я спросила, он, короче, я его выписала за 500, ну, 450 рублей. А который я в юшке спросила, точно такой же браслет, 800 рублей, смотрите, два раза дороже идет. Берите, говорит, вам на, ру, на руку подойдет, я говорю, знаю, знаю, у меня есть точно такой же браслет дома. Но я его хочу переделать, так как у меня задумки есть. Очень красивую бижутерию надо сделать. Будет время, буду делать. А время когда будет? Тогда, когда огород у нас перестанет нас кормить. То есть осенью, поздней осенью. Ну, картошечку выкопаем, моркошечку и всякое такое, свеколку. И все. А потом уже свобода... Попугаем, как говорится. Свобода всему. И начну делать красоту. Так, закроем. Маняшка, потом вечером я тебе дам такую кашку. Она очень любит в воде, В воде разбиртыхаю, солью помешаю. И Маняшечка у меня будет кушать, Да, Манечка моя хорошая? Ой, какая. Да ты-то у нас бугор еще тот. курочки ты -то куда убежали, Петь? Ты почему не следишь за своими девками? Кукошечки наши. Красопеточки. Надо проследить, может, нестись начали они. Так все двери закрывать. закрывать, и потом идти надо. Домой, Минга, Минга. И на почту сгонять.